что я и купил от Блок розовый. Вы сами видели, как она команда понимает. Еще у нее, когда она обижается, очень вид бывает. Такой прям, ну как человек, знаете, вот не могу объяснить, недовольный. Да, как она сладко спит. Очень ласковая кошечка, трехсветная, видите. Такая, э, как леопард. Она такая. Мурчит, в принципе, мурлыкает, как трактор. знаете, я мнение свое резко поменял о дворовых кошках. Я теперь никогда бы в жизни породистую не завел. Хотя все достойно любви, я считаю, животные. Без разницы, породистые они или, или беспород, беспородные, дворовые. Донатим, короче, друзья, донатим. Устал уже это говорить. Вообще, может, скоро в роликах не буду про то надо говорить. Все равно мне за год только 100 рублей но если вам не жалко, вы можете на вискос а, маркизе, а, на пару пакетиков Вискаса рублей пятьдесятский. Уже так сладко спит. Лапу спит. Поэтому, друзья, давайте пока, пока. И не забываем, друзья, подписываться, ставить такие жирные королевские лайки и комментировать самое главное. Я всегда, в принципе, усматриваю в связи с телефона. у меня телефон размеры позволяет, как телевизор. А, а, сказать, короче, большая диагональ. Вот, и со мной маркиза, я сегодня ее на кровать решил пустить. Потому что все-таки, друзья, можете поздравить меня и поставить такой же лайк. А мы справились с маркизой и выявили ей всех плохо. Теперь у маркизы нету плохо. И она может спать со мной. Но надеюсь, что я не нашел, я искал, искал, нашел их экс экскременты, Блаженные но пыль вот этого. Кто разбирается, тут меня поймет черненькие такие точки. А блок замет я ни одной не поймал на ней. Поэтому, в принципе, я решил ей. Я еще и, кстати, капли прокапал. Но правда они без химии, просто масла. если вы знаете наверняка кошатники знают, что плохи боятся верных масел, запахи, запах по моему гвоздики чайного дерева. Вот и я, короче, купил капли с запахом чайного дерева и прокапал. Купил еще и прикольный розовый ошейник. Кому интересно, вы можете увидеть. <коспаливание> Я хотел вам что -то показать, да я, блин, опять диалог на полчаса затеял. Извиняюсь, опять полчаса вам в выступлении Она очень сладко спит, я хочу для вас поснимать и показать, как она спит у меня на кровати. Ой, как младенец, прям как человек, как маленький ребеночек. Давайте я вам покажу. Я думаю, ролик будет небольшой. Небольшой. <кхе> Могу остановиться, видеть, друзья, как быть блогером, не стыкаюсь. Поскольку она девочка, я решил ей взять розовый ошейник. Видите, как она спит, сладко, малышка. Маленький ребеночек. Друзья, я смотрел сегодня на ютубе одну передачу. Наверное, это смешно, но там говорят, что у нас ДНК с кошками схожие. Вы знаете, она у меня очень умная. Команда даже понимает. Хотя она не собака, не дрессированная приток.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 Да, Маркиз, иди к бабочке пойдёшь, о, иди ложись, о, вот видите, как. Она еще раз Спать. Видите, друзья, как она спит? Я хочу показать, что плошек нет у нас теперь. Маркиса дай. Давай ляжем эти пусика по чешу, давай. Я хочу показать вам ложки, вывели мы или нет. Вы видите, как она сладко спит. Мне даже как-то ее, блин, жалко переворачивать. Смотрите, Как она сладко спит. Очень ласковая кошечка, трехцветная, видите. Такая, как леопард. Так и мурчит, в принципе, мурлыкает, как трактор Его тоже, видите, лишаёв нету, я не нашел, лишая нигде Нигде у нее нету залысин Ну и блошек тоже я искал-искал, но не нашел. Маркиза, давай животик посмотрим Давай животик почешу, давай почешу животик Давай покажем, есть блошки или нет. Видите, друзья, это, наверное, остаток от блошек. Точки вот эти, но это не плошки Плошки я не нашел. Не, я был в соум мне сказали. Я не пойму, то ли это грязь, то ли это от блошек остатки. Вот, ну ну блошки я живых, которые бегают, я не нашел, друзья Я на ней не нашел Видите, это Это девочка Это не мальчик Хотя я сначала думал, что это мальчик Но я хочу другое, я хочу вам показать, что у нее бложек нет Видите, как она меня обняла И спит Блин, такие кадры, я, блин, я Друзья, не знаю, я все-таки решил поснимать и выложу в YouTube, Потому что, ну Блин, такое не каждый день бывает По крайней мере, в моей жизни У меня появилась Новая подруга Новый друг, скажем В женском обличии Друзья, короче, бложки я не нашел Я не буду ее мучить Видите как Из меня, и что у меня вот так вот на кровати все Просто я не думал, что сегодня съемки будут. Вот что значит. Дворовая кошка, друзья. при Бред, этом не трогали, подруги вам не найти. Ой, дитё, это, конечно, дитё. Друзья, это дитё. Друзья, я всегда считал то, что породистая кошка, она круче, чем творовая. То, что она, ну, породистая, да. Это когда мне было 15-16 лет. А у меня был породистый год. Перс, ворота перс, а золотая, кто разбирается в персах Призер на выставках, первые места занимал, на многих выставках в Москве. Он даже себя иногда покладить не позволял, лапы его так бил. Вот, а это, блин, не знаю, такое чудо дворовое, да. Вот, поэтому, вы знаете, я мнение свое резко поменял в дворовых кошках теперь никогда бы в жизни породистую не завел, хотя все достойно любви, я считаю, животные, без разницы, породистые они или без беспородные, дворовые, но породистые их по-любому разберут, кто-то возьмет, там, питомники, да, кто-то у кого-то с рук их купит, да, у заводчиков, вот, а дворовые они бегают, ну, бездомные по улице, да, и не всем везет, не всех Устанавливают, скажем так Это наши детишки, да, друзья а Детишки маленькие Вот, а сегодня передачу, кстати, случайно Так, ну, может и не случайно Я про кошек смотрел полдня На ютубе всякие видосики И наткнулся случайно Вот, наткнулся случайно на одну передачу где так, Такая чушь, кстати, не знаю Мне кажется, чушь Говорят то, что а, у НЛО И кошек одинаковая ДНК также у человека то, что мы все связаны, онлово, ну, люди и кошки. То, что, кстати, не у нового, а у людей более одинаковые ДНК почти не, не отличаются. То есть у людей и Блин, запутался. У людей, короче, у кошек у нас вот, с кошками одинаковые ДНК. Вот, но по поводу ДНК не знаю. Но то, что вот моя Маркиза, как человек даже обижается, когда смотрю на выражение ее, да, там на взгляд. Прямо как человек только надуется. Вот поэтому, как ничего мало. И поэтому, друзья, я думаю, что все-таки, кстати, про мозг говорили тоже, что у нас мозг похож с кошками. Но, ну, на самом деле, я не знаю, я не ученый, друзья. Но думаю, что какие-то сходства есть. У нас с нашими с братьями с меньшим. Поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки королевские. Подписываться на канал Обязательно А если, если вы не подписаны Если вы гости канала моего То под, нажимаем а, подписаться Также колокольчик нажимаем Тогда вы будете в курсе всех моих новых видео Которые будут выходить на канале Также советуем мой канал Друзьям а, своим знакомым Делаем репосты в социальных сетях И что самое главное а Что друзья самое главное Ну Помогаем бестомным животным тоже. Где-то, может, подкормить кого-то, да, на улице. Бывает что вы выкидываете, косточки там курицу поели, да, съели курицу. Или что-то еще у вас из еды, да, что вы выкидываете. А вы можете не на помойку вынести, а отдать бестомным кошечкам забачкам. Ну и, конечно, друзья, кому не жалко, делаем, донатим, короче, друзья, донатим. Устал уже это говорить. Вообще, может, скоро в роликах не буду про надо говорить. Все равно мне за код только 100 рублей кинули. Вот. Но если вам не жалко, вы можете на Вискос Маркизе на пару пакетиков вискаса рублей 50 скинуть. Кому сколько не жалко, кто рубль, то у меня минимальная сумма доната рубль, можно донатить. Вот по ссылке в описании внизу под роликом. Или на электронные кошельки, там 10, 20, 50 рублей, можете 100. Можете 50. Кому короче, друзья, сколько не жалко, а вы можете стать. А, что вам проще было Я уже заранее вам задам вопрос Я в принципе писал Там в других своих роликах Где есть маркизы Любите ли вы домашних или бездомных животных а, Помогаете ли вы бездомным животным И как вы помогаете Может кого-то прикормили А может кого-то забрали домой И теперь это не бездомное А домашнее животное Которое растет в любви Вот, друзья, у меня слепая.